Привет, девчонки! На связи Юлия Рыж и проект «Валим из офиса». Сегодня мы поговорим о том, как же вы можете зарабатывать в интернете. Как вы уже знаете, я прошла довольно долгий путь, на котором набила шишек различных, Перепробовал множество вариантов, как можно получать доход от интернета И, конечно же, теперь хочу поделиться с вами этим опытом, чтобы вы на те же грабли не наступали Хочу рассказать вам о самом лучшем способе зарабатывать в интернете Как минимум для начинающего, того, кто приходит в интернет и совершает первые шаги я поделюсь с вами опытом, потому что в ходе последних трех лет обучения, когда через меня прошло порядка двух выпускниц, которые сделали свои сайты, и представьте себе, это две населения, люди, которые сделали свои сайты и на них зарабатывают. Вы знаете, это те люди, которые поделились со мной информация о том, что эти способы работают, а вот эти не работают. Поэтому я с вами буду делиться коллективным мнением. Это не только мое мнение, это еще и мнение нескольких десятков моих выпускниц. Итак, начнем. И первый способ, который мы рассмотрим, это клики, капчи, анкеты различные. Что это из себя представляет? Если вы не сталкивались с этим еще... Вы находите объявление в интернете, где говорят, идите на работу, приходите к нам, мы вас трудоустроим. И говорят, что для того, чтобы зарабатывать деньги, нужно будет выполнять какие-то дополнительные нехитрые операции. И вот вам, например, страница, на которую нужно заходить и кликать. Может быть, писать какие-то сообщения или комментировать, или какие-то анкеты заполнять, что -то только не придумывают. Я даже видела, когда фильмы выходят в прокат для того, чтобы поднять рейтинги, людям платят деньги за то, чтобы они писали сообщения, ставили лайки и так далее. Я сравниваю этот способ заработка с лопатой. Причем лопаты достаточно маленькие и неудобные. Земля тяжелая такая, ну, знаете, особенно весенние или зимой, когда приходится копать, да? То есть можно стереть себе руки, но много не накопаешь. Единственное, что гарантированно, это замучиться, очень сильно устать. А в этом бизнесе зачастую очень часто обманывают, случается, не платят, деньги вообще я помню как я читал книгу 900 дней блокады ленинграда и там как раз описывалось о том как сложно буквально по миллиметру выкапывали могилы зимой в блокадном ленинграде почему это сравнивается я не привожу, потому что это такой же дьявольский труд, потому что все, что вы слышали а, э, и я слышала от моих студентов, а, мы сами этим не занимались. Что это а, за то, что за клики платят 10, 20, 30 копеек, а, Аргументирует это тем, что в итоге вы сможете зарабатывать больше денег. Очень большие деньги, если все, все это сложится и все будет хорошо, то это неплохо, но это же сколько нужно работать. Сами представьте, если клик стоит 20 копеек. А на самом деле, когда вы поймете, что вы продаете самое дорогое, что у вас есть, это время. А любой человек может работать день-день. Ну, Максимум 3-4, ну, 10 часов эффективно. Вы э, понимаете, что все это время э, продаете очень дешево, в отличие от людей, которые продают его гораздо дороже. А самое главное, как только вы перестали копать, вам перестали платить деньги. И здесь платят только за тупую работу. Кликает, заполняет анкеты. И так далее. Поэтому очень много мошенников, прикидываясь приличными компаниями, говорим, здравствуйте, давайте вы будете для нас эту работу выполнять. И в конце просто не платят. За ваш счет раскручивают свои порталы, аккаунты. Очень аккуратно с этим способом, пожалуйста, работайте, если хотите. Самый большой минус его, это, наверное, почему самым первым я его поставил, да, здесь самый маленький доход из всех возможных в интернете. В общем-то, не рекомендую этим заниматься никак. А следующее, то, что я тоже не рекомендую, это казино, пирамиды, различные лотереи. Вот перед вами такой человек. Ему хорошо заплатили, чтобы он снялся на фотографии, потому что в реальности все совершенно по-другому. Вокруг нет девушек, он такой грустный и голый. Сразу вспоминаете, знаете, такой анекдот. Заходит мужик в банк голым, ему говорят «Стой, стой, мужчина, в банк голым нельзя». А он говорит «Подождите, я только кредит заплатить». А здесь то же самое. Маловероятно, что вы разбогатеете, а то, что останетесь голым практически 100%. Поэтому не надо казино, пирамиды лотереям использовать, вот Не надо. Это вот в них используются самые грязные и вот низкие модели манипуляции. Как правило, такие довольные, улыбающиеся женщины, счастье, успех и так далее. То есть вам обещают легкие деньги. На этом всегда очень легко сыграть. Помните вирус халявы? Мы говорили в прошлом видео, мы говорили как раз о тонких и толстых и о техниках манипуляции. Как раз толстая техника манипуляции, грубая, это у вас будет куча денег, все это придет на халяву, вы выиграете, получите миллионы. Но вы знаете, даже статистика доказала, что даже если вы выиграете, а вы знаете, что казино никогда не проигрывает, то есть казино построено так, что этот бизнес, что казино, не может проиграть. Как уже это все организовано, да? Но все-таки, если вы выиграете, статистика показывает, что все люди, которым доставался выигрыш, они получали большие деньги, в итоге заканчивали свою жизнь плачевно. То есть эти деньги ушли у них за несколько месяцев и больше никогда они разбогатеть не могли. Поэтому это порочная дорожка к успеху. Я рекомендую медленно, медленно, но набирать потихоньку, наращивать источники дохода и потихонечку идти к своему богатству, а не сразу. Следующий топовый в кавычках заработок, к которому не стоит подходить, в принципе, два варианта в этом случае. Вы или проиграете, либо проиграете. Почему? Потому что, ну, если повезет, можно и заработать. Самое главное, если не умеете это делать по-настоящему, то деньги быстро уйдут. Вы их потратите, а может даже они вам принесут гораздо больше проблем. Ну и шансов финансовых пирамидок получить негативный опыт э, тоже достаточно большой. Ну а самое главное, с моей точки зрения, это неправильное отношение к своему времени. Потому что вроде бы вы как там обещают ничего не делаете, но все равно какое-то время этот способ сжирает. И вместо того, чтобы в это время получать навыки, чтобы уметь деньги зарабатывать и состояться в этой жизни, вы тратите время на какую-то ерунду, и оно просто того не стоит. А финансовые пирамиды в первую очередь мне не нравятся тем, что здесь вы однозначно зарабатываете на горе других. По-другому здесь не работает. К тому же минус к карме. У вас будет не все хорошо в жизни, да и спать с этим тяжело, потому что так же, как и в МММ, люди зарабатывали большие деньги только потому, что несколько тысяч других людей их теряли. Какие-то бабушки, дедушки последние деньги переносили в пирамиду. Вы, в принципе, уже... Э -э поднимаете, что в пирамиде, и вы заработали бы деньги этих людей. Они просто распределились на верхушку пирамиды, достались тем, кто наверху. Все, кто внизу, у них большое горе, они последние деньги потеряли. В финансовых пирамидах не участвуют богатые люди, в них участвуют бедные люди в силу своего мышления. В итоге вы обретаете и отбираете деньги у пенсионеров, бедняк, которые последние свои деньги принесли. Изначально, участвовать в таких черном деле, сами понимаете, либо закончится тюрьмой, либо дуркой, либо ничем не закончится, просто потеря своих денег и времени. Только что говорили о финансовых пирамидах, теперь говорим о мульти-левел-маркетинге. Это большая разница. То есть мы не называем мульти маркетинг или MLM как какой-то пирамидой. Это законный вид деятельности. Но между оффлайн-MLM и онлайн-MLM есть большая разница. мульти а маркетинг который строится через интернет, очень большая разница с офлайн проектами а в российском интернете э, всего по пальцам сосчитать несколько компаний, которые законно ведут свою деятельность, и там действительно можно что-то заработать. Действительно, вы можете привлечь здесь людей и какую-то денежку э, поднять. Но важный момент, найти эти компании очень сложно, потому что все остальные финансовые пирамиды тщательно прикидываются MLM-компаниями. Другое дело с оффлайн MLM. Да? Там есть законные компании, такие как Herbalife, мв и так далее. И еще ряд компаний, которые действительно являются многолетними компаниями. Я не, не хочу ни в коем случае их обидеть. Если вы представитель сетевого маркетинга, вы понимаете, что это работает. Да, это работает, но в интернете действуют другие правила. Если вы ставите перед собой задачу заработать именно в интернете, тогда к этому способу нужно... Нужно относиться с большой опаской. Финансовые пирамиды прикидываются мультилевел маркетингом, поэтому в этом есть большая проблема, и вы вряд ли сможете найти отличия. Самое главное, когда выступаете в млм компанию которая распространится через интернет, чтобы эта компания имела физический товар для того, чтобы его продавать. Если его нету, то это первый признак того, что это лохотрон. А, ну, и еще, конечно же, вы работаете на другую компанию и на другого дяди. Как только эта компания развалится или что-то в ней изменится, пересчитается маркетинг-планы или что-то еще, вы останетесь у разбитого корыта, либо просто потеряете то, что у вас было. А, поэтому я считаю, что мульти маркетинг можно рассматривать только как еще один источник дохода или как инвестиционный момент, а, но ни в коем случае не делать его генеральным или основным источником. Я использую этот метод только как инвестиции, получаю на данный момент около 33 тысяч дивидендов в евро. А для того, чтобы начать работать в МЛМ, прочитайте книгу Роберта Киосаки «Школа бизнеса». Вот он пишет об МЛМ очень подробно. Не прочитав эту инструкцию, там всего 200 страниц, вам нет смысла вообще вписываться в МЛМ, потому что пока вы не поймете, как это работает, это как садиться за руль машины, не зная правил. Что вас посадят, за что под колесами будут стрелять и так далее. Прочитайте книгу и после этого можете вписываться. В МЛМ, если примете правильное решение. Следующее – это партнерские программы. Для начала давайте объясню, что это такое, как это работает. Смотрите, вы можете продвигать чужие продукты в интернете. Причем это могут быть информационные продукты, могут быть физические продукты. Все, что просто продается через интернет по специальной ссылке. В этой ссылке вшита такая специальная метка, специальный маркер. И когда клиент приходит по, проходит по этой ссылке, вы отдаете потенциальному клиенту то у него на компьютере прописывается этот маркер, эта метка. И когда он покупает, то система определяет, что клиент пришел от вас. Это если совсем, совсем просто объяснять. То есть система, которая привязываются к почте и так далее, это технические моменты. Но есть они, естественно, но они вас никак не касаются. Вы просто регистрируйтесь в партнерской программе и начинайте пиарить свою ссылку. Когда вы можете работать следующим образом. Берете определенные ссылки, промо-материалы. Распространяете информацию о товаре и получаете за это процент. Если по вашим рекомендациям что-то, естественно, покупать. Процент может быть разным. 30, 50, 10% в зависимости от товара, услуги или того, с кем вы работаете. И таким образом вы зарабатываете. В принципе, способ неплохой. И люди зарабатывают на нем деньги. И в моей партнерской программе неплохие деньги на этом зарабатываются. И многие на этом живут. Это очень хорошая вид заработка для мам. Но, опять же, если говорить про начинающего, то, во-первых, не понимая, как это работает, можно сделать здесь неправильные выводы. Значит, не получилось, потому что не работает. Не работает, потому что ты еще не подкован технически. Одно дело, например, когда у тебя есть сайт, и у тебя уже есть трафик. Другое дело, когда у тебя трафика нет, когда есть сайт, естественно, уже легче. А как руководитель партнерской программы, я уже два с лишним года за этим наблюдаю, могу сказать официальную статистику. 85% моих успешных партнеров, это 85% это те люди, у которых есть свои ресурсы, свои сайты. Они э, э, их создали в моем тренинге, после этого стали моими успешными партнерами. Действительно, согласитесь, если взять такой пример, вы сходили в какой-нибудь кинотеатр или ресторан, и потом э, говорите другу, Смотри, какой классный ресторан. Вы даете ссылку, и вам всю жизнь будут платить половину счета от тех денег, которые ваш друг потратил теперь в этом ресторане. Это же круто? А, вот именно так работают партнерские программы. Только товары, как правило, цифровые. Это какие-то обучающие тренинги. Это может быть какой-то сервис, доступ к хостингу и так далее. Например... О -о -о у меня есть ученица, которая рекомендует хостинг и зарабатывает просто на продвижении какого-то хостинга. Но не важно, что предлагать. Главное быть зарегистрирован в партнерской программе. Я сама зарабатываю на хостинге, в том же числе уже заработал достаточно серьезные деньги. Можно сказать, что партнерская программа – очень классная тема, когда вы можете э, дополнить одну вашу аудиторию одним каким-то продуктом. Например, э, вы понимаете, что вы обучаете детей, э, вот сайты по обучению детей русскому языку, да, например. Вы понимаете, что в теории детям нужен английский язык. И вы рекомендуете, вот есть тут автор, который может английскому языку и таким образом вы можете за, забрать часть денег, которые этот автор за свой курс или за свое репу, репетиторство э, берет. Вот э, в преддверии того, что следующая наша тема – это инфобизнес. Очень хороший пример. По э, инфобизнес, что это такое? В общем, думаю, давно вы с этим знакомы. Это тренинговый бизнес. Он и раньше существовал, но чаще всего в офлайне. Курсы по вождению автомобилей. Репетиторы. Детский репетитор по английскому языку. А все источники получаются вообще любого обучения, которое вы в своей жизни встречаете. Вы когда-нибудь э, наверняка платили за обучение э, то или иное. А, кстати, университет тоже инфобизнес получается. Все основное на продаже информации. Это инфобизнес. Университеты вам продают информацию, на курсах повышения квалификации вам продают информацию, на курсах английского языка вам продают информацию, курсы руководителей, курсы поваров, курсы PowerPoint, компьютерные курсы, в конце концов. Это все курсы, и сейчас вы присутствуете тоже на курсе. Получается, вам предоставляют услуги в виде информации, вернее, не просто информация, часто всего не просто информация, а еще и сопутствующие услуги по организации трансляции, поддержке, ответов на вопросов и так далее. Все это покоится определенный тренинг и все это продается. Вы платите за знания. С одной стороны, вы можете эти знания как бы найти в интернете, но на самом деле в интернете много информации, но по факту никто ее не ищет. И э, не найти Реально некоторых знаний там тупо нет А так как мир меняется Знания нужны В институте, в университете, в школе Этому не учат А если учат, то долго и сложно Поэтому это Пользуются популярностью. Но э, э, на это можно зарабатывать, если вы э, что-то умеете, что-то знаете. Знаете, там иностранный язык, можете обладать знаниями для дизайна, э, как быстро похудеть, как потолстеть, как познакомиться с парнем, э, как ложиться с рано, как рано вставать, ну что угодно. Э, совершенно э, это не шутка. Есть курсы у одного нашего знакомого... Как рано вставать, как научиться рано вставать? Это же проблема, которая беспокоит все человечество: как стать жаворонком, просыпаться в 5 утра и все успевать. И, так, и таких курсов может быть очень много. Если вы когда-то встречались с инфобизнесом и вам рассказывали, что это быстрые деньги и что это делается за 5 минут, могу вам сказать. Человек, который в этом бизнесе понимает, которому на рынке уже три года, это сложный процесс, связанный с юридическими многими моментами, ответственностью по обучению, которое вы делаете. Этим надо заниматься. Это бизнес хороший, достойный, но конкуренты и достаточно тяжелый по организации. Я трачу на это немало часов в день, есть бизнесы реально попроще. И опять же, нужны технические знания, хотя бы основ. А одно дело, когда у тебя они есть. Другое дело, когда а, ты приходишь и не можешь сделать даже одностраничник или сайт, завести рассылку и много-много другое. А, ты как без рук. Ты должен в этом разбираться. А, следующий Вид заработка – это сервисы. Те, кто приходит в интернет, они зачастую совсем не знают о партнерках, о инфобизнесе и других специфических видах заработка. Для них бизнес в интернете, что они видят там? Социальную сеть ВКонтакте, какие-нибудь сервисы, которые что-то там предлагают. Они думают, да, бизнес в интернете, значит, нужно создать mail.ru. Или бухгалтерия.com, мое дело, фрилансеру, ну что-нибудь, что-нибудь глобальное, большое. И они такие, когда приходят на курсы ко мне, говорят, когда мы будем учиться, mail.ru делать, да? Это шутки достаточно, достаточно сложно и самое главное затратно сделать. А для начинающих какие сервисы? Там э, столько мелких и больших проблем и нюансов, что в этом нужно серьезно разбираться. Те люди, которые сервисы свои создали, они потратили много лет, даже э, для того, чтобы изучить, как работает интернет. Начиная от того, как правильно принимать деньги, как выводить Поэтому, если у вас нет в кармане миллиона рублей, хотя бы 30 тысяч долларов начинать не стоит. И хотя бы годовалого опыта в этом деле. Просто рано. Статистика говорит о том, что без нужных кадров специалистов, даже еще это очень важный момент – я не хочу, естественно, резать ваши амбиции, даже если у вас есть миллион рублей, а может даже и долларов, но нет нужных специалистов. Вот я сейчас с удовольствием открыла бы несколько сервисов, но у меня просто нет программистов, которые способны были бы это написать. Идея на бумаге и воплощение до нее очень естественно, большая пропасть. В этой пропасти можно утонуть. Имейте в виду, идеи на бумаге, будучи принесенные программистами, иначе выглядит. Можно вложить много-много денег. Вот на моей истории уже, наверное, три проекта, которые просто потухли. То есть в них были вложены деньги. Я пыталась развить этот сервис. билась, билась, билась, складывала деньги. Но из-за того, что исполнителей просто не хватает, или их квалификация слишком низкая, или а, они банально, давайте честно говоря, тупые, или я им просто не могу объяснить, а, но почему-то произошло так, что все эти сервисы загнулись. Я просто не могу этим заниматься и иду заниматься более перспективными каким-то направлением. поэтому не надо начинать именно с сервисов. А следующий вид заработка – это социальные сети. Очень популярный запрос, когда люди приходят на тренинг по бизнесу и говорят, а когда будем создавать социальные сети? Как это делается? Все про, э, происходит от того, что непонимание принципов работы бизнеса в интернете. Поэтому если бизнес, то конечно создать ВКонтакте, ну или как минимум Фейсбук. Опять же, для этого нужны деньги. Есть люди, которые создают какие-то социальные сети узконаправленные, фотографы или еще кто-то. Они тратят много денег и много времени. Статистика такова, что 10 из 10 человек, решивших создать сеть, сеть проваливают. Из 1000 один создатель социальной, э, социальной сети только выстреливает. А, у меня есть только один знакомый и владелец социальной сети, это фото кто? Ребята, которые смогли с гигантскими инвестициями в несколько миллионов рублей сделать такую социальную сеть узконаправленную. Самое главное, практически все 100% социальных сетей не окупаются, они не прибыльны. Они окупаются на другом продукте. То есть социальная сеть сама не прибыльна. Я могу сказать, затраты несколько миллионов рублей. Что ж. Теперь поговорим с вами о фундаменте. На самом деле, с чего нужно начинать, когда пришел в интернет, или даже когда в интернете долго проводил годы и ничего не получилось. Это надо создать свой сайт. Это первое, с чего нужно начинать. Бизнес на своем сайте в самом простом варианте строим следующим образом. Вы создаете сайт с помощью определенной программы, которая очень проста, интуитивна. К этой программе есть в виду уроки, шаблоны, специальный дизайн. Вам ничего не нужно, ничего придумать. Вам нужно потратить на это неделю максимум, чтобы в, на, в этом разобраться. Причем разобраться можно абсолютно любому. бабушки, дедушки, девочки То есть возраст совсем не проблема. Даже если вы не можете усидеть у компьютера, если вы хотите переключить Вкладку на ВКонтакте все время. Но все равно вы это сможете сделать. И таким образом вы создаете сайт, начинаете его развивать. Просто пишите туда статьи, наполняйте его определенным контентом, то есть информация. Может там видеоролики, картинки, изображения, текстовая информация. Потихоньку на ваш сайт начинают приходить все больше и больше людей. Потихонечку растет посещаемость, и, э, посещаемость вырастает до цифр 1000, 2000, 5000 в день. Это гигантская цифра 5000 в день. 5000 человек в день, и реально приходит столько людей. И, конечно же, ваш ресурс становится интересным рекламодателем. Во-первых, вы можете там продавать рекламу. Во-вторых, вы можете там э, ставить э, контекстную рекламу. Э, мы об этом э, тоже еще э, расскажем, как это все устроено, каким образом получать доход. Кроме всего прочего, так как у, у вас есть трафик, вы можете заняться инфобизнесом, тем же партнерским программой. То есть есть трафик, есть э, количество людей, которые приходят к вам каждый день. С этим уже можно работать. Это уже можно монетизировать. Обычные сайты тематические есть естественно, и, естественно, люди приходят на сайт и обычно решить какую-то проблему. Как посадить картошку, это проблема. Как э, сбросить э, курить, это проблема. Все, все, все проблемы. Естественно, если вы э, помогаете эти программы решить, вы получаете за это деньги. Кроме всего прочего, это такая дверь в мир интернет-бизнеса. Потому что я смотрю на своих учениц. Да, естественно, кто-то свой сайт развил до определенного момента и получает от него доход. Я бы сказала, даже пассивный доход. Потому что через энное количество времени, там 2 часа времени, надо в неделю на него, естественно, не больше. Вы можете свой сайт делать, работая на работе. Это не мешает вам. То есть так, если посмотреть на статистику, кто-то стал зарабатывать на сайте, а кто-то понял, что это не для него, не нравится или еще что-то. Он ушел в другую область интернета. Но он ушел уже осознанно, понимая, как это все устроено. Люди, которые создали свой сайт, они как бы не остаются ни у дел. Это точно. Они в итоге все равно находят себя в интернете. И кроме всего прочего, это еще возможность начать работать удаленно, потому что это же целая профессия контент-менеджера, администратора сайта, сайта миллионов требуется миллионы таких людей. Если вы умеете сайтом легко управлять, писать статьи, развивать его, продвигать, можете на этом зарабатывать. Кстати, вы можете делать сайты на заказ. Это ваш собственный бизнес, это основа абсолютно для любой профессии. Если вы умеете работать с сайтом, вы можете освоить профессию менеджера интернет-проектов, менеджера интернет-рекламы. Вы можете помогать в организации вести этот сайт, публиковать статьи, стать контент-менеджером. Вы можете стать копирайтером, потому что по ходу работы с сайтом вам приходится осваивать искусство написания текста. Ко мне приходят новобранцы. И пройдя вот этот двухнедельный курс подготовки, это уже не салаги какие-то, это выходят уже нормальные такие женские дембеля, с ними уже можно о чем-то говорить. Это люди, которые прошли боевую подготовку, сделали свой сайт, поставили рассылку. Мы будем работать социальными сетями, монетизируются, да, заработали первые деньги. И вы знаете, вот эти первые 1, 2, 5, 10 долларов, которые появятся, они же не приходят сразу в конце месяца там тысячи долларов какие-то первые денежки пришли и приходят вместе с ними и самое главное уверенность что все деньги и в интернете есть и у меня все получится и потом уже всех не остановить, когда приходит понимание, что деньги в интернете есть. Я до сих пор встречаю спустя годы людей на конференции, которые стали тренерами, открыли свой собственный бизнес, присылали нам фотографии, женились, там детей завели, чего только не происходит после этого курса. Поэтому, конечно, я не могу его не рекомендовать. Сейчас расскажу про двух своих звездочек на небосклом меню, учениц с из офиса, которые создали сайт и зарабатывают на нем сейчас. Первая звездочка среди моих учеников это Наташа Мыльникова. Она пришла и сказала, я 10 лет профессионально занимаюсь плаванием, ухожу в Олимпийскую сборную России, но меня это уже задолбало, честно сказать. Я больше не хочу плавать. Навыков особых у меня не было, так как она по 8 часов в день, 10 лет подряд проводила в бассейн. Учебу она давно забросила, и тут мы начали прикидывать, что ее еще может зажигать очень сильно. И оказалось, что фотография. Именно фотография стала ее страстью. Она отучилась на курс. Курсах. мы придумали бренд, которым она сейчас использует, а через три месяца после того, как она нашла свое признание, она уже провела свою первую фотовыставку. К тому же она стала не просто фотографом, а именно семейным. Она захотела фотографировать династии, молодые пары, потом свадьбы, их рождение детей, семейные торжества. И у нее это действительно получается. И она получает от этого кайф. И занимается она этим всего полтора года. И уже ее приглашали на выездные свадьбы, где она была главным фотографом. И, и э, сейчас сайт ее развивается очень стремительно. Она представляет там свою работу, пишет о том, как она снимает, и именно этим она привлекает своих клиентов. То есть она зарабатывает на продаже своих услуг через свой сайт, созданный своими руками. А вторая девочка, это Татьяна Плышевская. Таня живет в Беларуси. Вы сами знаете, что если в России, э, в Украине спокойно, можно говорить, о создании своего бизнеса, то в Беларуси все привыкли работать на батьку. Сама сфера в стране не располагает как крыти своего бизнеса. Вот она пришла, вся такая. Растерянный говорит, вот страсть у меня ко всему блестючим, люблю, когда все сияет. Подумали мы, подумали и решили открыть с ней сайт, посвященный украшению Сваровски. Она была не первой, кто торгует Сваровски в стране, но из-за ее страсти к блестющему, да, она просто вывела свой сайт топ-лидера, и теперь у нее нет просто конкурентов в Белоруссии вообще. И вот что значит найти именно свое предназначение, которое дает внутреннюю мотивацию, и помимо этого, конечно же, дает стабильный заработок. Если подводить итог сегодняшнего видео, мы рассмотрели множество способов заработка в интернете и пришли к выводу, что самое лучшее – это начать создавать свой сайт и на нем зарабатывать. Даже если это не станет вашим призванием, вы, все мы люди, разные, надо обязательно пробовать, потому что вы тогда найдете призвание совершенно другое, но обязательно через эти навыки, через эти знания. И вообще в 21 веке уже Стыдно не знать, как создаются сайты, поэтому каждый человек должен знать хотя бы определенные навыки. Как минимум пройдете женскую армию по созданию сайта. Все, кто прошел ее, в итоге добивались успеха в интернете. И, конечно же, я с вами встречу в следующем видео. С вами была Юлия Рыж И до скорых встреч. Пока-пока.